Западом, краю павшего мира, находится горная деревушка. А Населенная последним выжившими представителями человеческой расы, которые предпочли изгнание смерти. Они не покидают своего укрытия, тренируясь и днем, и ночью. Их наследие отмечено проклятием, и единственная их цель выжить. В легенде говорится об армии демонов, готовящихся нанести новый удар, и страстно желающих раз и навсегда стереть людей с лица земли. К счастью, в ней говорится и о герое, что примчится со стороны западного океана и принесет защиту и знания. В день, который начнется так же, как и сотни других, герой из запада явится к молодому ниндзя. Герой велит ему пуститься в опасное путешествие по беспощадному миру и доставить к месту назначения свиток, от которого зависит выживание клана. The Messenger! Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале GoPlayGames. С вами я, София. И у нас игрушечка The Messenger. Что-то мне вот просто вот захотелось немножечко расслабиться. Захотелось немножечко Классики. И поиграть на, вот, вот, на, на, на такой вот штучке всякой, вот такой вот. Так, я уже в эту штуку играла когда-то, когда-то было дело. Подожди, верни меня обратно, пожалуйста. Честно говоря, я уже не помню, что это дело. Ч что тут происходит, как это все делается? Давайте, вот, давайте, новую игрушечку, давайте, да. А, давайте, а, как, как как я там обзываюсь? Go. А, где, где? П? Uh, go play game. Все. Отлично. Да. Вы уверены? Да. Вы уверены в своем имени? Да, уверен. ай яй яй яй извиняюсь, извиняюсь. Так, у меня звук есть, все есть. Я чуть-чуть потише вам сделаю. Вот еще один день прошел, а так называемый герой Запада так и не объявился. Чуть-чуть я вам еще потише сделаю, чуть-чуть прям копилку. Так. Раньше на тренировках тариллы веселье, а теперь мы только и делаем, что зубрю скучные пророчества. Армия демонов, то магический свиток, это за много веков так ничего и не произошло. Так почему же мы до сих пор прячемся? Вот бы покинуть это место и отправиться исследовать мир. Все сюда, начинаем урок истории. О, здорово очередная лекция. Наверное, на этот раз лучше все же сходить. Ну, пойдем, так вспоминаем. Двойного прыжка пока нету. Я даже не знаю, будет ли он. Ну-ка. О, могу попасть. Хорошо. Попадаю иногда даже что-то вот куда-то. Ну, погнали. Вот наш клан, значит, получается. А самое время испытать новую дорожку. Продемонстрировали нам свои... Свой облачный шаг, прыжок, удар, прыжок Окей Прыжок, удар, прыжок Есть, есть, работает О, огонь, огонь Мне нравится, все работает Пока все получается Ого, вы только посмотрите, кто пришел почти даже своим присутствием Ну что, прочли все, что требовалось? А ты вс бунтуешь. А вообще смысл всего этого. Мы ничего не делаем, просто загниваем в этом укрытии. Вижу, тебе не удалось почти уважить мудрости наших предков. Но уверяю тебя, угроза нападения на нас армии демонов более чем реально. И если они. Чё? Они вернулись! Но всё это неправильно! Герой Запада должен был спасти нас! Беги, берегитесь! А? Так, учитель, не уходи! Ты, тебе еще нужно подготовиться! Так. Погодь. Ох, б твою мать! пошли всех! Пусть эти лерешки приклонят, Не торопись, великан! О, а это еще кто? И это все, что смог? Смогли выпустить против нас? Жалкий человечишка, приготовься к смерти! Этот звук, это невозможно! Похоже, сегодня удачно на твоей стране. Бармакацел! Да, мой король. Присмотри за этим червяком. Конечно, мой король. Возблагодарю судьбу ниндзя, мои прошедшие с легкостью расп расправятся с тобой в осенних холмах. А ты это правда? Ты герой запада? Что-то что -то вроде того? А! Ты Герой Запада? Что-то вроде того. По правде говоря, мне следовало прийти намного раньше. Похоже, тол... Толкой, тебя здесь нет никого... никого нет, так что у меня для тебя будет крайне важное поручение. Возьми этот свиток и пронеси его через весь остров. Твоя задача добраться до ледяной вершины, где тебя будут ждать три мудреца. Но кто ты? Почему этот цветок так важен? Ответы ты найдешь по пути. А сейчас отправляйся к деревенским воротам. Ночью кроет и защитит тебя от... на твоем пути к осенним холмам. Удачи тебе, гонец! Ты получаешь свиток! Тебя избрали на роль гонца и поручили пронести свиток через а, твой проклятый мир. Огонь, погнали! Так, мне нужно, нужно еще привыкнуть к.. Так, подождите, а надо сэнсэем перетереть, кое ч перетереть. Показать ему свиток, сказать, слышь, прикинь, что дали, да? Значит, избрали тебя. Удачи тебе, гонец? Да, спасибо. Всё. А вот и поговорили. Вот и хорошо. Не знаю, мне что-то захотелось, чего то такого ненапряжного, расслабляющего. Что-то вот прям вот-вот-вот как-то вот такого вот. Как-то... Спокойного чего-то. Веселенького, прикольненького, как-то. Не знаю. Может, дойдем до конца, может, не дойдем до конца. Это такой, это рогалик жить у нас получается. Самое главное в любых рогаликах это не спешить. Сказала я и понеслась. Но окей. Мы сейчас быстренько я все вспомню. Сейчас разберемся, как тут что. Пока что тут легко. Внизу Коля, они нас убивают. блять. Эти хорошо уби убивают. А, а, это рушится. Окей. Так. Он По-моему, по по там его можно как-то прокачивать. Тут какие-то еще секреты находить нужно. Так, к стенам он не липнет. Главное, самое главное, не торопиться. Не торопиться. Они не, не бежать никуда. Не торопиться. Так, а во, врата эти я знаю, помню. Ой, ребята, это вот, это потрясающе. Кто не играл в эту игру? Прям вот, вам сейчас будет весело. Ага, гонец, не ожидал увидеть тебя так скоро. Что это за место? Это лавка. Что-то не похоже на лавку. А я похожа на лавочника? В любом случае, я загадочный тип, в котором предстоит наста наставлять и поддерживать тебя в твоей эпической миссии по спасению мира. Твоя задача отнести свиток на вершину далекой горы, где тебя будут ждать три мудреца из моего ордена. Твоего ордена? Притормози! Для одного диалога в окна там было слишком много текста. Слушай, ты просто иди на восток. Да, не забывай собирать все эти осколки времени, которые валяются на каждом шагу. С ними я смогу улучшать твои способности и артефакты. Первое улучшение за счет заведения. Наслаждайся. Ты получаешь ручные крючья. Чтобы зацепиться за стены, прижимайся к ним, пока находишься в воздухе. Тебе что-нибудь нужно? Так, смотрите, улучшить. Мы улучшаем, короче, что-то. А, Удары на вражеские снаряды усиливает твои атаки, позволяет тебе уничтожать вражеские снаряды. Ты можешь даже опираться на них во время облачного шага. А! А! Зашибись! Офигенная штука. А, да. Забираем эту штуку. Вот это вот что? А, ОС плюс один. Скрытые от посторонних глаз на рукавнике, повышающий твою стойкость. Тебе что-нибудь нужно? Так, чат. Так, о чем ты хочешь поболтать? А, ручные ключи. Значит, ручные ключи... А да, прижимайся к стене, чтобы как следует уцепиться и карабкаться себе на здоровье. Логично, судя по всему, мне это вполне по силам. Да, именно поэтому Джон Гейден и изобрел их много десятков лет назад. Что за Джон Гейден? Неважно, мне просто надо было упомянуть его в знак уважения. Не понимаю. А кто-то, может, и поймет. Так, что это за место? Ну, а если серьезно, где мы? Что? Любопытно стало? Со временем ты начнешь понимать, что правильный вопрос не где, а когда. Чё? Чё? И все? Слушай, я знаю для тебя все пока в новинку, но довольно-таки наивно с твоей стороны на столь раннем этапе приключения рассчитывать на что-то помимо зашифрованной информации. Может быть, тебе лучше вернуться к своей миссии? купил улучшение здоровья или что-то вроде того и ступай. О, уж это современная молодёжь. Так о а чем ты хочешь поболтать? Есть что рассказать? Может, тебе есть что рассказать? Ну, конечно, вот тебе одна история. Жил был на свете слуга, который не умел читать. В один прекрасный день его госпожа попросила его что-то прочесть, а он ответил, простите, госпожа, я не умею. И за такой ответ его тут же уволили. И пошел он бродить по улице в поисках чайного домика, где он мог бы расслабиться и свыкнуться с дурными новостями. Так и не найдя ничего подобного, он предположил, что о чайном домике в городке мечтает не только он, и открыл свой собственный. Чайный домик пользовался большим спросом. Молодой человек построил еще больше таких домиков и разбогател. Как-то раз бухгалтер попросил его посмотреть какой-то документ, однако он ответил, что не умеет читать. Бухгалтер не поверил своим ушам. Он сказал, если вы стали миллионером, даже не умею читать, только представляете себе, кем бы вы могли бы быть, если бы умели? О, я точно знаю, кем бы я был, ответил богат. Я бы был бы слугой. Конец. Что? Не понимаю, причем тут тут твое... мое приключение? Да так, ни при чем. Тебе ведь хотелось послушать историю. Это расширенная версия Причина тему «Если жизнь преподносит тебе лимоны?» Ладно, раз уж э, ты не слишком-то ценишь мои мудрые советы по поводу твоих дальнейших развлечений, э, предлагаю тебе пуститься в путь. Эх. Все, туда. Тебе же так... Э, Все, мы, в принципе, уже тут обо всем поговорили. <къех> До чего тут можно докопаться? О! Пожалуйста, не трогай шкаф. Я ведь уже сказал, трогай шкаф запрещается. Поверь, к тому, что там внутри жизнь тебя не готовила. Значит, ты думаешь, что можешь вот так ломиться в мою лабораторию и копаться в моих вещах, словно ты у себя дома? Скелетов там нет, честное слово. Эй, не трогай. Все равно там пусто. Не заставляй меня его запирать. Почему бы тебе не, не дать волю своей, любимой... своей любознательности в мире за пределами моего дома? И может быть, ну, даже не знаю, спасти человечество? Если коснешься его еще раз, заставлю выслушать мою скучную историю от начала и до конца. Предупреждаю тебя, она скучная. Философская. Я даже... Лишь у тебя возможность пропускать все, что я говорю Это последнее предупреждение Если ты собираешься коснуться его Снова убедишь, что у тебя достаточно времени Ну что ж, некоторые люди сами напрашиваются Не говори, что я тебя не предупреждал Ну что, в принципе, время у нас есть знаешь, тут бывает довольно одиноко, так что у меня предостаточно времени на размышления. И вот что не дает мне покоя, так это мысли о самом понятии счастья. Похоже, что его ищут все. Некоторые притворяются, что нашли, но никто не может толком объяснить, что это. Кажется, мне наконец удалось докопаться до соли. Видишь ли, у всех есть какие-то цели, и мы думаем, вот получу я то-то и буду счастлив, достигнув того-то и того-то, и на меня с снизойдет вечная благодать». Кто-то ищет любви или признания, а кто-то просто надеется, что разработчики их любимой крутой игры распишутся на коробке. Что же касается меня, сидя здесь на краю времени и принимая бесчисленных путников, я понял, мне нечто очень важное. Цели не делают людей счастливыми. Они предполагают отсрочку счастья когда-нибудь, в будущем, по достижении цели. Это может привести лишь к провалу, ведь в моменту достижения цели ты будешь уже не тем человеком, что решил достичь ее. Более того, твой разум будет нацелен на то, чтобы к чему-то стремиться вместо того, чтобы наслаждаться тем, что есть. И вот что выходит: счастье это не цель и не состояние, это система. Ты оптимизируешь свой мир, тщательно подбирая свое окружение, так, чтобы каждый день просто жить своей жизнью, тогда и откладывать радости на будущее не потребуется, ведь твое настоящее будет оптимизировано. Не знаю, яркая эта мысль, вдохновляющая или попросту раздражающая, но мне необходимо оптимизировать свою жизнь, в том числе заставить тебя прекратить трогать твой шкаф. Так что я очень надеюсь, что побудил в тебе смертельную скуку. Ох, кто бы знал, что я сделал с предыдущим путником, откажешься чрезмерно любопытным. Эй, я все слышал. Пожалуйста, не трогай шкаф. Ну, тут уже все больше по кругу. Зато мы послушали несколько охирительных историй. Теперь мы можем делать вот так. Мы малыши, мы можем делать так. И все еще можем делать так. А еще мне кажется, там должен быть какой-то секретик. Секретик какой? -то. Там главное не торопиться, да? Помним все это прекрасное правило не торопиться. И тут мне тоже кажется, должен быть какой-то секретик что-то вот. Ну ладно. Та -та -та -та -та. На самом деле, игра довольно-таки сложная А, ну мы же можем отбивать теперь все это все, все это дело мы можем теперь отбивать Точно Мы же прокачались Так, тут ничего А тут и тут ничего Ну ладно Не торопиться, не торопиться Главное не торопиться Ой! А, мне показалось двойной прыжок у меня был Ну ладно а? Так, не торопимся так. Это жизнь у нас, такая вот эта вот зеленая пимбочка, не, не, непринятная, это, это наша жизнь, если вдруг что. Так, и хпшечку нам было бы тоже неплохо прокачать. Ну, движемся пока нормально, но это только первый уровень, первый уровень, насколько мы все знаем прекрасно, они все максимально легкие. Поэтому как-то, ну, пока вот так вот Наслаждаемся очень приятной музыкой Это сохраняшка Ага Интересно, тут возможно вообще Ну, хотя, наверное, блин, находятся ребята, которые не умирают в этой игре Вот стоп стопудово, вот определенно точно Я... О! опочки, Более. Разрабы молодцы. А, подводная музыка. Так, аккуратно. Аккуратно тут везде все аккуратно. Вот эти вот носороги отвратительные на самом деле. Порой очень тяжело от них укрываться. Так, тут тоже аккуратненько не торопимся. Да, как у нас говорилось. Не торопимся. Аккуратненько все. Мимо проплываем, не спешим. Ни на что, не напарываемся. Так, а что у нас тут? Я думал, что все. Мы умерли. Так, у нас тут есть два варианта. Мы выберем аккуратный. Так. О, блин, сорок побежал. Ничего, они потом будут везде кучковаться. Это будет... А! Стоп, давай. Так, о. Сохранение, Отлично. Так, тебе что-нибудь так улучшить. Давайте посмотрим, что мы можем улучшить. Вот, сюрикены. Отлично. Дальняя атака коснулась... Так, так, так, так, так, так, чтобы бросить сюрикен энергии. Нажав Y. Окей. Я соглас... О, мы можем еще и жизнь поднять. Скрытые от посторонних так Да. Принимаем. Все, уходим. Тут, в принципе, больше ничего нету. Так, не трогай шкаф. Ну да, тут все по кругу пошло. Я просто на всякий случай перепроверила, а тут вдруг, вдруг какая-нибудь какая секреточка. Блин, такой в глаз тут пролетел, то а! Не нужно. У нас тут очень аккуратная миссия. Фигня какая-то. И она не дамажит вроде бы. Ну ладно, не дамажит и хорошо. Значит, проходим дальше. Ха, и все. Сирокена больше нету. Простите. Блин, мне показалось, что я тут что-то увидела. Не, я тут увидела, определенно точно. По идее, мы можем и от врагов тоже отталкиваться. Попал все-таки, а? Смотрите, попали в меня. Мне так хотелось без дамага пройти. Типа, тихо, аккуратно, спокойно, без дамага. Так, вот, восстановили жизнь. Нормально встретились с носорогом. Так, а мы можем до туда вообще допрыгнуть? Это манящая какая херня-то, а? Так, подожди Еще разочек, если не получится, тогда все Валя, да что ж ты будешь делать? Я пытаюсь скакануть в последний в момент Но он мне допрыгает, короче Валя, да что ж ты будешь делать-то? Так, нет, я поползу к тебе вот так Я не буду особо сильно арестовать Ну вот, ну-ну-ну началось, ну началось а? Так, мне кажется, у меня уже чего-то начинает не хватать Потому что у меня что-то какие-то недолеты Или это минусорок нужен? Чтобы он закинул, и я такая, ой... Потому что у меня недолеты а? вылезят оттуда Так, ладно мне что-то нужно. Мне нужен носорог. И нужно использовать носорога, короче. По крайней по крайней мере, с тем, что я в данный момент имею, мне нужен именно тупо носорог. Давай. Ладно. Да, блин. Чёрт. Сдохла, блин. Хотела без замога в итоге. Он новый клиент! Че? Что случилось? Я там чуть не погиб. Э, собственно говоря, ты погиб. А? Ну как? Э, меня зовут Кварбл. Кварбл? К своим услугам! Я тот, с кем ты никогда не познакомился, бы будь у тебя хоть какие-то навыки. Суть в том, что у меня есть волшебное кольцо, позволяющее мне управлять пространством и временем. И как только ты оказываешься на от смерти, я появляюсь, останавливаю события и перенесу тебя к ближайшей контрольной дочке. Так, и в чем подвох? Ну, во-первых, ты все равно каждый раз будешь испытывать более агонию. А еще я злашу все твои долги в твою записную крышечку И буду оставля... оставаться по близости и и подворовывает твою добычу, пока мы не окажемся в расчете, или пока мне не надоест. Ну и помалу. Ну, я могу и позволить тебе умереть, если так тебе будет угодно. Похоже, мы заключили сделку. Рад, что мы сходимся во мнениях. Что ж, двигаемся дальше. С этим бортаном есть отличная фишка. Он действительно остается с тобой, он действительно подворовывает твою всякую штуку. Да. А, мне улучшить Я хочу двойной прыжок У нас есть вообще двойной прыжок? Это не нужно вообще Я потом объясню почему Так, отбросили нажмите А Чтобы у все прыжок э -э Подводный прыжок Ладно Значит, тема такая он исчезает он сам по себе исчезает то есть ты можешь э, с... некоторое время просто стоять ничего не собирать ковыряться в носу он он исчезнет в какой то момент он таки исчезнет вот смотрите и все его нет хотя я ничего не собрала будет. он у меня вот эту вот всякую штуку которую я собираю и все то есть так-то, в принципе, все ок. Я могу качаться дальше. Никакой квар был у меня, типа, ничего не забирает и пошел он вообще в жопу. А? Хитрая морда. Так что да. Его не обязательно платить. Так, как мне попасть туда наверх? Я не понимаю. Моя просто быть в шоке. А, -а, -а я, кажется, поняла. Твою мать Я тупица? Я, кажется, поняла. Все. Полин. А -а -а -а. Да что ж ты? Я подпрыгнула и хотела с удара туда к нему залететь, но я просто так к нему запрыгиваю, а да теперь блин, вообще никак не могу, ладно. Давай так. а, -а, -а хер там плаву. А хотя... Не цепляется, смотри-ка. Бля, -я. а как? Как забраться осколки времени 0 во сколько мне уже удалось собрать хорошо что меня приписали к тебе мне кажется тебя где-то на ипали так я что то я немножечко слегка что что-то у меня тут какая-то что то у меня тут не получается Да. может я что-то это самое забыла да нет вроде бы а что идет не так почему почему меня там убивают а? блин кварба уйди ну хотя нет мне все-таки нужна наверное вот, да вот штука чтобы от него как можно быстрее избавляться делиться я с ним не хочу от слова совсем Уйди, пошел бы он, уходи, уходи, уходи, уходи, уходи, уходи, уходи, уходи, Ты же такой долгий-то Все. Так Так, может быть в обратку куда-нибудь пойти, может быть я где-то там что-то пропустила Ну либо реально через носорога там как-то прыгать Потому что я что-то как-то знаешь? Мне какого-то миллиметра рожа не хватает а? Блин, Ладно, давайте еще раз попробую я через, нарога, через носорога Да что, что, что ты будешь Попробую прыгнуть через носорога Почему мне кажется, что ты это нарочно То что иди ты в жопу Подпочек на глупых местах помираю. Так. Не торопиться. Мать ваша. Не торопиться. Мы не торопимся. Мы не торопимся. Нам некуда торопиться. Мы не торопимся. Затем вот он, он пожирает. Но мне, в принципе, пофигу. Эх ты падла! Так пока что пробегаем быстренько просто чисто. Все, уходи, уходи, подавай, проваливай. Все, кыш, уходи. Вот, все, ушел. Он чисто такой временная падла такая. То есть он действительно нет? Погодите. А, нет, все-таки я, я просто подумал, что... Блин, ладно. Хм. Ладно, попробуем через носорога. Окей, ладно, еще раз. Как, как же, как же, что дальше? Серьезно! Сука! Он с этой херни допрыгивал, оказывается. Вот таких глупых, глупых смертей будет дохера и больше. Я, в принципе, я неплохо справляюсь, как мне кажется, пока что. А там есть что интересно? А, то будет очень сложно добраться. У Мне впадут. Так. Ну сейчас еще У нас будут ждать боссы Боссы, как мы знаем блин, В таких играх это вам не хухры-мухры Это надо прям Думать Это надо прям Иметь тактику А мне ее надо вспоминать Эту тактику Да давай Дай мне Сейчас вроде бы все кажется таким безобидным, нормальным. Ноги. Так, вот. Тут у нас будут жетоны, повышающие силы. Чтобы до них добраться, это вот прям... Это надо жопу немножечко себе порвать. Так. Естественно, сначала будет легкая тема. Вот такая вот, то есть банальная загадка. Потом будет сложно в некоторых ситуациях. Так, похоже ты из тех, кто сворачивает с спро проторенной тропы. Что это за большая зеленая штука? А ты о а предмете, который ты разбил вместо того, чтобы подобрать? Это печать силы. В мире множество подобных печатей, но, по правде говоря, едут тайны ничего чего они. Могу сказать одно, находить их, их все тебе совершенно не обязательно. Но если ты из тех, кто никогда не откажется от дополнительного вызова, все ту ищи потайные комнаты. И кто знает, может быть, ты получишь доступ к сверхмощному улучшению. В общем, я у себя в лавке. Так, там это, наверное, можно будет как-то разбить... Как-нибудь, когда-нибудь. Наверное, может быть. Для этого это надо все запомнить. Потому что мы еще стопудово сюда вернемся. Наверняка. Так, нужно набирать себе эти осколки. Как можно больше. Ну, серьезно, идем мы неплохо. Ой, еще пошли. Давайте, пупчики, идите. А! Падла. Падла зеленая. Как ты могла? Так, проходим дальше. Везде искать потайные комнаты. Ну, я стараюсь. Я стараюсь за этим следить. Я стараюсь искать тайные комнаты. Я, конечно, не проверяю каждый пиксель. Но я стараюсь. Потому что тут э, есть некоторые места, в которые мы не можем действительно вот так просто взять и попасть без определенных навыков, поэтому нам придется расти, нам придется как-то вот, вот, вот как-то что-то придумывать. Так. Просто так на поморде. Так, мы, кажется. Кажется, мы пришли в очень... Опа. Что это за большой загадочный сундук? Он появился, когда ты разбил свою первую печать силы. Чтобы его открыть, продолжай разбивать печати силы. Осталось всего 44. Окей. А, тебе что-нибудь нужно? Чат, чат. Давайте. Так, о чем ты хочешь поболтать? Босс этого уровня. А, похоже, эта локация уже практически пройдена. Я что, забыл упомянуть об огромном лиственном монстре, охраняющем выход? Именно так. Ну и лицо у тебя сейчас, искатель приключений, можно и не беспокоиться. Лесвенные монстры выходят только в полнолуние. Ой, а сейчас что, полнолуние? Да. О, это я не хотела, В общем, удачи. Так о чем ты хочешь поболтать? Так нужно улучшить. Это что? Второй до конца. тебя отбросили. Нажми А, чтобы осуществить восстанавливающий приход. Приход. Прыхо... Приход Прихо... Прихо на восстанавливающий. Ну давай, приход на восстанавливающий. Отлично, все, пошли. Так, кого-нибудь еще тут потрогать можно? Нельзя. Ладно, пойдем. Пойдем. А вот и первый босс. Сейчас будем а, понимать, как его убивать. Привет, братиш! Как, как с тобой драться? У! Так, садимся, садимся, садимся, садимся! А, он голый становится, кстати, о птичках! Ой. Проходим! И вот, мочи-мочи-мочи, гада! Вот оно! Давай! Ага! Тихо-тихо-тихо! что что это будет? ⁇ птыш? А? Нет, нормально, нормально. Так, он мигает, он мигает. Это, это хороший знак. Опа! О, валим, валим, валим, валим, валим, да. Есть! А вот и первый босс. Без потерь, замечательно. Мы молодцы. чё и все? Чувак, поговори со мной Мы его завалили С первой попытки Я жд... Но Я вообще-то ждала твоей похвал... похвалы ну, Не хочешь, не надо До свидосы Мы молодцы Завалили первого босса Продолжаем движение Заброшенный храм Какая музыка? По простите. Так, что нужно? Чат. А, текущая локация. Заброшенный храм. А, запрошенный храм, да? А, тут все печально. Почему? А на занятиях по истории мы, полагаю, считали ворон. Ну да, понимаю, любитель приключений редко слушает учителей. Если вкратце, то тот четырехглавый монстр, которого непременно убили. Если вкратце, то тот четырехглавый монстр, который непременно убил бы тебя, если бы не вмешали... вмешательство героя покруче, чем ты, король демонов. Много столетий назад он привел свою армию в наш мир и разрушил человеческую твердыню, заставив людей уйти в... в открытие. С тех самых пор он восседает на их троне. То есть это все, что осталось от человеческого наследия? Боюсь, что так. Прости. Нет, я, с... я сейчас пойду и этого короля демонов. Нет. Не ты первый, не ты последний. Да, но я не могу просто стоять в стороне, пока какой-то злобный монстр злорадствует, глядя на мучение моих собратьев. Ты еще слишком слад даже для того, чтобы одолеть его помощника. Я пойду. Спорим, ты даже до входа не доберешься, не свалившись в какую-нибудь яму. Смотри и увидишь. О, в этом я даже не сомневаюсь. Так о чем ты хочешь поболтать? А, есть что рассказать? Может, тебе есть что рассказать? Ну, конечно, вот тебе одна история. Жила-была принцесса, которая искала для себя достойного мужа. Она разослала приглашение всем соседским принцам, указав, что главное свойство, которое ее интересует – чувствительность. И к ней потянулись соискатели, надеявшие пройти ее испытания. «Сегодня ты, мой гость», – объяснила им условия. А, условия задачи принцессы. «Все, что тебе требуется – провести ночь на этой стопке матрасов». На утро она спрашивала принцев, как им спалось. Никогда еще так хорошо не высыпался, неизменно отвечали принце уверенность, что доказали, что они не боятся темноты, да и как гости не доставляют хлопот. И всех тут же отвергали. Но однажды особо чувствительный принц сообщил, что всю ночь не сомкнул глаз. Не знаю, что не так с этой горой матрасов, продолжим, они показались мне довольно удобными, но когда я лег, мне в почку словно вонзили вилку. На следующий же день они поженились. О, да, эту историю знают все. Под горкой мантрасов было горошно, чтобы, чтобы особо чувствительные люди попросту не смогли уснуть. Да, Ну знаешь ли ты, что было дальше? Что? А, в первые несколько недель все было замечательно. Принц жаловался, не умолкая. Именно о таком парне она и мечтала. То у него суп слишком горячий, то столовые приборы слишком холодные. Когда музыка вдруг оказалась не слишком громкой, уж картины-то точно были написаны без вдохновения. И если одежда была пошита не из, не из кусачьей ткани, стихи оказывались слишком предсказуемыми. И вот в один прекрасный день, точно такой же, как этот, до принцессы дошло, что она состоит в токсичных отношениях. И мало того, что ее супруг был нытиком, так она еще и добровольно его выбрала именно по этой причине. И тут же она поняла, что вся история их любов... э, любви была всего лишь историей о двух людях, чьи отклонения совпали, словно два кусочка пазла. Будучи невероятно скромной И королевский мер По королевским меркам Она поняла, что в своих проблемах Была е... единственной константой Занялась своей личностью Извиняюсь, но забит Занялась своим личностным ростом А потом развелась И жила она долго и счастливо Конец так это... Отличная история Мне понравилось Я не могу ничего улучшить Все, да, уходим Прекрасная история, мне кажется. Великолепная. Идеальная. Так. Ну, о том, что... Ну, я могу вас порадовать, конечно. О том, что в шкафу мы, конечно же, узнаем, но узнаем попозже. Это я сейчас нашла случайно и очень, очень, очень, очень, очень этому рада. Так вот. Что мы можем улучшить? <связать> Возвращаясь. А я уже сказала, да? То, что мы узнаем о том, что в шкафу там прячется, да? Подводный рок, нажмите X во время перемещения в плач, чтобы устремиться вперед. Так, это нам понадобится. Но потом. А время от времени зраков будут выпадать сферы, восстанавливающие одни заряд C. Ага, это хорошо. Все, уходим. И когда-нибудь мы узнаем, кто такой этот самый... Тихо-тихо-тихо-тихо. Катакомбы! Мы узнаем, кто этот а... странный чувак. О, как же я испугался, принес тебя за медвяка. Что это за существо? Никогда не доводил сталкиваться с фобиянами? Фабианами? Мы племя строителей. По сути, мы очень трудолюбивы. Но над каждым из нас давление про... Давляет проклятие. Какой-либо страх. Именно эти страхи дали нам наши имена. И как зовут тебя? Некро. Некро? Значит, ты боишься мертвецов и при этом как-то оказался в катакомбах? Какая ирония, да? Я свалился сюда при попытке отремонтировать разваленный храм там, сверху, и меня тут же прорисовало от страха при виде уровня смертности, что здесь наблюдается. В общем, спасибо тебе за спасение, а теперь мне пора вернуться к работе. Нормально, мы спасли чувака. А? Да перестань! Я попаду по тебя когда-нибудь. Так, нормально. Ага. Трупы. Наши любимые твари. С первого еще уровня. Так. Но ну, мы будем проходить сразу все с копом. Я буду ори... а? ориентироваться на время. Блин. Эти убивали с одного удара, с этим нужно немножечко повозиться. Вот так вот сделаем. Во, во, во, во. стой, стой, стой, стой. Забрались, смотри-ка. А что у нас тут? Я не знаю, что у нас тут, а я опять же таки совершенно случайно сюда попала. Ну, отлично. Фармимся, фармимся, фармимся по полной программе. Мне нравится, мне нравится тут фармиться. Так тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Нам надо было отцепиться, я отцепилась Давай, поинк, поинк, фук. Так, все, пробегаем. Давай, давай, давай, давай. давай. О. Там бонусы. Больше, больше, больше осколков. А, отлично. Все собрали. Какое уже время? 44 минуты. Ну, скоро будем заканчивать, потихонечку. Ну, по крайней мере, у меня 4 минуты. У вас, наверное, чуть-чуть поменьше. Так. Ну, еп твою мать. Здрасте. Это... Это что сейчас было? Нет, тут будут живить какие-то магии, да? Должны живить быть какие-то магии, которые будут нас бесить. Так, аккуратненько проходим. Вот так вот проплываем. О, хорошо. Так, не спешим. Не спешим. Аккуратно. Размеренно двигаемся. Сейчас.. Я тут подберу немножечко всякого и вернусь. Потому что, ну, качаться живить надо? Надо. Все, возвращаемся. Давайте вот тут тогда и остановимся. Сейчас мы быстренько прокачаемся. Сейчас еще, еще. Чат! Король демонов. О, а мы можем даже по -по поболтать. А, привет! Как пришел твой эпический рейд на Короля демонов? Но ну, тебе удалось спасти мир и восстановить честь своего народа? Как нечестно, мозг развалился. Ну, если бы твоя встреча с главным злодеем прошла прямо сейчас, приключений было бы куда меньше, верно? Так о чем ты хочешь поболтать? Текущая локация. Эй, тебе удалось добраться до, до катакомб. Ну, если что-то... Что-то, о чем не следует знать. Да нет, там все довольно стандартно. Скелеты. Или тучи и мыши. О, и эти злые колдуны. Еще об этом даже целый некромант орудует. Жуть. Клише. Клише. Предлагаю тебе забыть об этой локации. В ограждении хватает и более оригинальных мест. Что ты здесь делаешь? Давай. Что ты здесь делаешь? Изучай магию. А может ты меня научишь? Да не то чтобы. Почему это? Тебе бы приготовиться. Подготовиться к чему? К магии? Ну ты чего? Это ведь о а, ней ты спрашиваешь. Да нет, я просто... Поверь, научиться магии куда сложнее, чем удержать нить разговора. Так о чем ты хочешь поболтать? А, есть что рассказать? Может, тебе есть что рассказать? Ну конечно, вот тебе одна история. Жила была одна старушка, и не, и не было у нее ничего, кроме крошечной хижины и грушевого дерева. И звали ее Мадам Невзгода. Вся ее семья питались исключительными взгодами, и порой невзгод едва хватало, чтобы свести концы с концами. Как-то раз к ней явился голодный нищий, он спросил, нет ли у нее еды, которой она могла бы с ним поделиться. Ничего подобного у нее не нашлось, но сердце ее оказалось настолько же большим, насколько печальным было ее положение. Так что она подала ничему немного безвкусного варева, и кипела у, нее на... что? кипела у нее на плите, а потом угостила его грушами. Нищий снял китку и, оказалось... и оказался неким божеством. Он нарядился нищим, чтобы проверить, осталась ли в этом мире доброта. Щедрость мадам невзгоды тронула его, и он предложил исполнить ее желание. Дай угадаю. Она ничего не пожелала. И мораль этой истории в том, чтобы жить скромно... Нет-нет-нет! Но версия неплохая, я продолжу. Она сказала, что люди часто крадут у нее фрукты, так что каждый день она рискует остаться без еды. И желание ее было простым. Грушевое дерево следовало зачаровать, чтобы оно захватывало всех, кто пытался украсть фрукты в ловушку и удерживала, пока хозяйка не решит освободить их. Божественная гость выполнила ее желание и ушла. Время шло, и она все бронила и бронила воров, пока не осознала, что большинство из них голодные дети. Она решила взять все в свои руки. Она накормила и учила их. И вскоре стала надежной, оп, э, надеждой и опорой процветающего нового поколения. Вот так, оставляя счастливой и щедрый, мадам Низгода э, дожила до столь преклонных лет, что лицо ее стало похоже на колено слона. И однажды смерть пришла за ней. Смерть, следуя протоколу, спросила, какой будет ее последняя просьба. Мне хотелось бы съесть одну, самую последнюю грушу с моего дерева, сказала она. Будь другом, принеси мне ее. Смерть, вз... <смех> смерть забралась на дерево за грушу и, конечно, оказалась в ловушке. Старушка решила никогда не отпускать смерть на волю. Из тех самых пор в мире полно невзгод. Конец. Ясно? И в чем же мораль? В том, что бескорыстие оправдывает последующий эгоизм? Щедрость порождает невзгоды? Не знаю, всего лишь детская сказка. Я просто подумала, что сама идея о том, чтобы смерть угодила в ловушку грушевого дерево, весьма интересна. Короче, улучшаемся или нет? Нет, не улучшаемся. Значит, ждем следующего подхода. И улучшаем здоровье. Все. Вот так вот. Вот так вот, вот так вот.